И смотрите, я очень интересно сейчас анализирую да, Мои ощущения по поводу того Почему я все-таки плачу такие деньги за обучение Зачем? Да? И это к шизотерике очень мощно относится У меня как-то на одном из таких шаманских Очень мощных вот таких озарений Когда я в этой теме погружен был мне пришла такая интересная штука. Кстати, если кто-то не смотрел, я после этого посмотрел этот фильм, это сериал целый, «Американские боги» называется, всем рекомендую, офигенная тема. Я начал понимать, что на именно уровне, можно сказать, духовном, там, шизотерическом и так далее происходит, когда ты начинаешь инвестировать в себя деньги происходит на смотрите, представьте что у нас есть э, мир но он же не тупой он же живой он же как-то там с вами реагирует да вот вот есть ты а есть мир значит ты невидимый пока ты себе э, про себя не заявишь значит как стать видимым для этого мира да ты о себе начинаешь заявлять то есть ты говоришь чуваки я короче э, целитель ну как бы это, на толчке сидишь и говоришь, я короче самый мощный у мире отвечаю короче, я я, я ну, вы посмотрите, я же самый мощный, самый умный, самый офиген, сам... жескать прям вообще у меня. Ну на толчке сижу, короче и так далее, мир тебя не видит. Ну, как... Потом ты говоришь, так знаешь, меня никто не слышит, никто не понимает, то есть так голос мне нужен, да, голос приобрести, куда в куда говорить, okay? Значит, ты говоришь, кто знает, куда говорить? Значит, ну, смотришь, какие-то люди куда-то говорят, там, в YouTube, например, говорят, кто-то в Twitter, говорит, кто-то в Instagram, кто-то там по телевизору говорит так, значит, ты думаешь, ага, значит, ага, значит, если они что-то говорят, их слышат, у них там, вон там, тысяча просмотров, там, там, миллион, там, лайков и так далее, наверное, они что-то знают, да? Угу. Ты говоришь... Так, я попробую сам, да, сам. Сам я, короче, попробую, но ну, я ж тупой, потому что опыта-то нет. Попробовал сам, потому что, смотрите, тут первый этап, особенно у совкового человека. Один из параметров самоделкинства сделай сам. То есть совок никогда не верит, что есть умнее люди, никогда вообще. Не бывает такого. Так вот, знаешь, ты сначала попробовал, протупил думаешь, блин, а что такое, мир-то вообще как-то отстой, мир-то тупой, я весь такой четкий, офигенный, а меня никто не понимает, не слышит, дай-ка я узнаю, узнаю, как это делается. Ты идешь и пиздишь информацию, как настроить YouTube охуительно. Угу. Смотришь и думаешь, что-то вот, вроде настроил, а вроде не работает. Вроде настроил, а что-то не работает. Не слышат. Опять мир такой, он говорит, ну, иди нахуй, короче, ты неинтересен, ты вор. Не вот. Дальше сидишь, думаешь, блин, ну, я же такой не объем, бля, я объединяю. Ну, это, это же, это, вот, вот на это надо, чтобы все смотрели, вот, вот это же, это же надо, это людям надо, вот они хотят, они тупые и не понимают, какой я вообще мощный, да, вот у вас же такой есть, да. В общем, они это самое не понимают, это так думаешь, блин, а что ж тогда делать-то? Ага. Потом у тебя появляется подозрение, что мир работает немножко по-другому. Вот тут очень такой переломный момент. Что происходит? И вот сейчас вот очень-очень э, э, сосредоточиться вам нужно, значит, вот в эту тему. Момент происходит переломный в ту секунду, когда ты начинаешь в себя верить. Смотрите, я, я, это очень важная тема. Смотрите, когда ты в себя веришь, я вам просто объясню, как люди попадают, например, в тренинг, да, в любой, в любое обучение, в любое менторство, в любой коучинг, ну и так далее. Он, он думает так, значит, я в себя не верю, я попробую. Okay? когда я в себя не верю я попробую это уже лучше и какие-то люди платят за тренинг, но они пробуют соответственно нету контакта мир у насрать и есть уникальная такая штука и вы заметите это особенно если денег пока еще нет много. У нас самые интересные вот, отзывы и интервью были с людьми которые пошли в банк они говорят, я верю в то, что это работает, и я верю в себя, блядь, я продам машину, я пойду и сделаю. Тогда начинается чудо, тогда мир говорит, а, ага, значит, ты что, за базар хочешь ответить? Супер, давай, вперед, мы тебя давно ждали. И происходит чудо, настоящее чудо, не вот это ж эзотерическое говночудо, которое там типа Феррари намедитировал, нет. Происходит Чудо в моменте, когда человек начинает двигаться, и к нему навстречу мир делает в 10 раз больше шагов. Вот это чудо настоящее происходит. И вот я э, начинаю замечать, что вот на моем уровне сейчас, да, для меня тренинги, например, там э, за 5, за 10 тысяч, они... Я, я уже перешел, и они для меня чудо не делают. То есть для меня сейчас на моем уровне, чтобы вызвать это состояние, что пиздец, сейчас такое начнется, я вообще я, короче, в шоке и так далее, нужно уже больше. То есть это как бы такой э, взнос, это пожертвование. Ты в себя веришь, пацанчик? Ну-ка докажи, ну-ка. Что ты пойдешь, спиздишь тренинг, или, или будешь сам придумать, или ты возьмешь... И, вот, ну, например, я 55 тысяч заплатил пару дней назад. Это хорошая машина. Вот ты машину свою за базар поставишь, например, которую ты еще не купил. Хорошую машину можно купить, да, за 55 тысяч. За базар ответишь? Ну, окей, давай посмотрим. Вот так вот оно работает. Соответственно, подумайте, да? Вот а, что с тебя брать и вообще а, нафига тебе помогать? Если ты сам ничего не хочешь, не можешь, не веришь и не делаешь. Ой, я пойду, блядь, на это демонстрацию, блядь, это напишу на картонке, блядь, свое мнение. Вы понимаете, да? То есть это путь вот в, это, в ад гарантированный причем. Я хочу нового царя, чтобы менять переебли, блядь, не так, а вот так, блядь. Понимаете? А что ты в себя лично вложил за последний, например, год? Сопли только, да? Только посидел и время потратил, отдал свою жизнь ютубу там и всяким чмошникам там и так далее. Вот что ты сделал? Че, тогда, а что ты тогда хочешь? Какую ты отдачу хочешь? На какую ты инвестицию хочешь отдачу? А? Я, например, знаю, что... Любая моя инвестиция сюда, да, в, мо в мое вот в мое обучение, образование, оно возвращается в стократном, причем всегда. Я, я это знаю, я это уверен, я это делаю, и оно, блин, всегда вот так вот. И все. Понимаете? То же самое с рекламой. Если я инвестирую в рекламу, она по-любому всегда будет работать. Так что вот особенно с эзотериком, вот подумайте, что вы, куда.. И когда инвестировали, кроме как вот продажи своей собственной жизни, судьбы, своего будущего. И все. Вот так. Поэтому происходят чудеса, вот когда вот люди вот меня слушаются, наконец-таки. Они начинают сначала сопли, жуют на тренинге, говорят, не, я не могу за тысячу долларов там лечить людей, ни у кого денег нет, нихуя. Они мучаются, мучаются, мучаются там за копейки, короче. Потом их это заебывает. Том говорит, короче, заебали. Я буду, короче, за нормальные деньги трудиться и посмотрю. Начинают брать по штуке баксов с клиента, блядь. У клиента происходит чудо, у этого происходит чудо. Все довольные, блядь, все работает. О, понимаете? Расскажу еще для шизотериков, особенно те, которые там поддрачивают на то самое, что они целители. Знаешь, смотрите. Если вы не понимаете э, причинно-следственных обстоятельств, почему, например, вы э, людям помочь не можете, или у вас это случается иногда, но вы привыкли себе врать, поэтому мы вам поверим, поверим что у вас стопроцентные результаты, естественно. Вот. Почему это не работает? Потому что человек, у которого проблема, он не хочет ее изменить и навешивает ее на вас. Говорит, ты теперь отвечаешь за мою проблему. Ты теперь ответственный за моде депрессия. Теперь ты, я тебе рубль дам, сучара, будешь сейчас мне тут. Человек обязан за свою жизнь заплатить, сделать жертву, приношение. То есть, по большому счету, вы откупаете свою проблему и при помощи какого-то целителя, который знает, чем он делает, меняете свою жизнь. То есть, если ты не откупил свою жизнь, свое будущее, не усовершенствовал и не вложил. Вот что такое деньги? Деньги – это энергия. Да? То есть, если, например, у вас стоит машина, и в ней нету бензина, вы уже попробовали ездить, до да, на машине без бензина? Вы уже а, пожили а, без энергетики, до да? без результатов? М -м -м. Вот. поэтому такая жопа. И посмотрите, вот тут вот, вот, очень важно. Вот я же про воровство еще рассказываю, да, очень часто. А, оно всегда связано. Воруя хотя бы спичку, воруя, зная, что ты ты ты это делаешь. У тебя прекращается э, возможность расти в жизни. И не включайте быдло мозг, вы не олигархи. Они все делают правильно, потому что на том уровне они не воруют. Рабы думают, что у них воруют. Те люди сверху у вас забирают по контракту то, что им принадлежит. То, что вы проебали, поэтому если вы думаете, что богатые все воры, нет, они вообще не все не воры, они, они честно забирают вашу жизнь, заставляют вас на себя работать, а вы соглашаетесь и ходите на демонстрации. Кто понял, поставьте плюсик, если не поняли, я вам еще расскажу.